Всем здравствуйте, Все. с вами Дети. Всем привет, с вами Сандали Макар. Сегодня мы будем испытание дружеские бои с выбором карт. С выбором карт будем играть. Давай, Макар, я кидаю. Заходите да, на наш клан кракозябрики да, да, и подпишитесь на Макара канал. Так, не смотри на мой компьютер. Ой, я тебе даю запнутого Подпишитесь на наш канал, ой, на Няхана, ну, на Макара, на Карнак, по-моему, на корню на карнак на карнак. много чего да по Не эти. У тебя две лиги да. О, мой молодец. Я тебе одну дал. Кого? Ну видишь, Так, и вот мы будем сейчас играть пять боев и болеть за меня. И, ну короче за Макар и за меня. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Макар вообще играть не умеет, так что он играет на моем аккаунте. Так, ой, ой, ой, аккуратней. Аккуратней. Ну, минус башня макар Да, чуть-чуть Да. Ну это изи бой, спарки. Все, это минус башня. Минус главуха. А, нет, он за деф. Так, хотя, блин, И минус. Какой минус? Так, давайте сейчас. Опа, блин, он что-то пошел в атаку хорошую такую. Хотя это я Вот тут на изи просто продолж. Да что не надо было. Ну да. нет было. Все, именно с башни. Нет, нет. Да блин, запнулся уберегли. Хоча ты раскатай, не волнуйся. Ну, потом посмотрим. Да, да, да, да, блин. Нечего ставить, на это. Оп, голод. Нет, понятно. Отлагало. Минус башня. А, минус башня. а, а, а. Ты опускаешь параки, параки, параки. Нет, это не минимум. Я дрова осекал. Дрова, сек. Дрова, сека Дрова. Дрова и сек. И это спарки, спарки, ты могуч, ты горешь, стоит очень минус, да. Так, и повезло, первый Повезло! Бо... повезло. Первый Венчай. бой за мной. Какой первый бой за мной? Это я уже там много раз выигрываю. Так, сейчас. Так, давайте еще один бой сыграем. Давайте три боя, а то так много пять боев. <связываю> ну, разорвешь. Верь, Макар. Да. Вообще, так верится. Блин, у меня вообще 3-3, 1-3. Вообще, самая <связываю> недорогая колода. Ты мне хоть дал? Или... О, <связываю> хижин воровых. Понятно. Так, а можно ли вот так сделать? А, нельзя. Окей. какой Окей. Окей. Блин, вообще такая колода. Да, мы ты ну, ну, ну, да нет. да в это бою короче проиграл у меня вообще атаки нету только один дракон не вовсе, не тут. Нет, сам. Так. Вот это вообще не нет это все для этого вообще у меня есть... вообще такие карты. Но у меня же еще... то есть элик. Блин, понятно. О, первый, первый удар я нанес. Вы вот что-то радует. Вот понятно. Понятно. Давай, е. бы выслуживаю да есть мне башка походу блин достался у меня вообще полный деф у меня вот полный деф у меня нет вообще ни одного в атаке вообще не одного мужчитера это деф и что он может его так и поделить. Ой, что я надела? Понятно? А! Блин, что я надела? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, молодец. Блин, да, типа, Фикасия, это закончится нет, нет. Да блин! Ты мне ни одного удара не, не останешься, братан. Да, братан, братишка, когда? Мне просто все сделали варвары ради да. Ничего, ничего нет. Ну ничего вот нету. это был второй бой, сейчас давайте последний бой и. Ну не не знаю. Знаю. все да. дэв просто. У меня да. тоже все дэв, вообще что-то. Карты какие-то. Давай еще последний бой. Сейчас, сейчас конечно. Так. Ну да. Понятно. Понятно. Понятно? Да. Понятно? Ясно. Я тебе отдал. Ясно, ясно. Я тебе. Два, чуть... У меня уже два леги? Две леги? Я тебе отдал. У меня тоже два лейки. А, я тебе Спасибо, спасибо, спасибо. Блин, Эрик в Вот, спасибо за эти. Блин, печка. Как я Ненавижу печку. Вот у меня была печка, я постоянно тащил постоянно у меня была печка я пастой о спасибо за молнию я печку то еще сломаю брат блин запнутый придется вот сюда пускать блин ну все да это я первый поймешь хотя у тебя запнутый, кто? И... Блин, блин, блин запнутый, как надо, цветы, ну как. Давай, умирай насекомое. Ой, блин. Хорошо. Нет, не, не, не буду. Давай, да блин, какой запнутый. Я вообще не... один раз только но... не mm -hmm. И... mm -hmm. А, ну, кстати, спет. у него вот что есть: мушкетка, брат. Мушкетка? Да. Первая Тычка. Это, это, это... Так, с Давай, забирай-то выпускай на с брат, пожалуйста. Да. Молодец, молодец. После, не туда. Че-то не туда, пацаны. Ох ты! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Блин, запнутый. Блин, что-то этот бой, как бы, я не хочу, чтобы покончилось твой бой. Не хочу, но, да, одинок. Да, да. Первая победа Макара за где-то 10 боев. И. Спарки. Далеко У, у. Даааа, Макар, ты запнута у них. Ну, не выпустил. Вот, Макар. Сейчас бы первую победу в 19 секунд подождал первую победу. Мы так, надо усюда принцеску. Надо усюда и.. Блин, запнутый. Да. Блин, Так. Внезапная смерть. Окей. Окей. Блин, главное. Блин, дадут. Я думаю, один выстрел М -м -м. блин это вообще потная катка это я вам отвечаю это вообще потнейший блин ну почти mm -hmm. так и mm -hmm. да да блин, задолбался я их маленьких кракозябриков кракозябриков бай так, ну, если сейчас будет ничья, то я не знаю чем блин тебя еще две нормальных леди у меня mm. ой раз, два, три и yeah. ой, хорошо отлично просто вейп, вейп, вейп, вейп вейп, вейп, вейп еще Давай у вот тебя. Опа! Спасибо. Минута осталась. Пекичная четверная Алексея. Такое бывает, я бы не бываю. Блин, мне туда пустила. хотела. Я ни разу ярость не использовала. Давай, давай, давай, макар, давай, давай. Блин. Блин. Что такое? Что случилось? Нет. Опа. Хорошо. Отлично. И... Тридцать всех! Блин! Нет! Нет! Давай. Нет! Блин! Давай, давай, давай, давай, давай, давай! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, да ты? О, нет! Ой, давай! Нет! Давай, давай, давай! Нет, брат, нет, нет, нет, нет! Тычка, ой, нет. еще принцесса! Отварь. Нет! Да! Нет! Нет, это ничья, давайте четвертую катку. Да. Это ничья. Вы давайте вот сейчас последняя катка, четвертая да Так, один, один и Давай. Да, последний бой. Последний бой. Кто же выиграет? Один-1 -один или 2-2. Один-один. Один-один. Окей. Или будет один. А, так. Да. Окей. Блин, не того, да. Так, давай этих. Так. И я сейчас не знаю это. Блин! Я видел, я видел. Браток. О, спасибо. Спасибо за единого духа. Давай. Такой. Так, нет, у нет, тебя, похоже, есть шахта. Где? Шахтер. Есть шахтер, да. Потому что у меня ледяной а теж Да, да да да да я еще я да сейчас смотришь? еще я еще ахтер ну давай блин о отлично отлично ой блин это о спасибо за зеркало брат я тебя благодарю блин о спасибо нет о Брат, оттуда я... Вайпнейшон! чон, шан, шан! Блин, блядь. Это Изивин. А? Изивин, говорит. Чего? Изивин. А? Не понятно. Вайпнейшон, шан, шан, шан, шан. Я тебе рутичку даю. Пец, ты сколько у меня? Ой, блин. Ой, блин. Блин, нет, нет. Ну, одиннадцать. Ой! Нет, не одиннадцать. Так, отлично. А, одиннадцать. в шахту mm. okay. нет я умираю я ой блин мне только базис какие твои шкаф брат эти разрежь понятно ты так отлично пока все хорошо mm. Блин. плохо. все Ой. Пол-палыч! Сдохни, полпалыч. Спасибо, палыч. Ой. Здорово, брат. Фак. Иди нафиг. О, на главную. Не прям пустил а? На главную не надо пускать. Потому что ты блин о минус минус пиломат не... так блин а -а -а -а. о тычка блин почему две В такие сейчас опять ничья я буду играть хотя уже тупой. Дура. Так мне одну ракету и все, я выиграл, да, да. Макары туда понятно. Блин, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не Чего? Так, ну, Блин, не туда. Да, блин, понятно. Ты сейчас опять эту ракету, это нечестно. Понятно. Yeah. Понятно, крыса. Ладно, все, пока с вами повезло, был злосинок. С вами был Отван Макар, щенок. Макар, который, во... который был, бомбит и Сандаль. Все, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.